Добрый день, мои дорогие и хорошие! Вас приветствует фестиваль Дня первокурсника. Сегодня выступает Институт экологии и природопользования, Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Как вы можете заметить, в концертном зале сейчас никого нет. А на сцене идут последние приготовления концерта, но мы не будем заставлять вас ждать и отправимся прямиком в гримерку. Поговорим с нашими артистами. Как тебя зовут? Представься. Екатерина. А меня зовут Владислав. Очень мне приятно. Да. Первый курс? Да. Институт? ФМК. ФМК? Давай, я всем об этом говорю. Просто первокурсники обычно ну, не знают об этом. Ваш институт на 100-двездок на днях первокурсниках занимает гран-при уже довольно-таки многие годы. Ты об этом знаешь? Да. Да? Вам говорили. Вам говорили. А какова твоя роль? Хоре пою. Хоре поешь? Да. А споешь для камеры? артмент маленький что-нибудь не важно какую не связи. песню даже не из программы <связь> <связь> мне сейчас нам ничего не приходит ну как ну, давай без уродилась елочка ну давайте попробуем <связь> родилась елочка она, пуза, <связь> она росла зимой и летом стройная зеленая была зимой и летом стройная зеленая была А это кадры из фойе. Спросите, почему мы здесь? Наши артисты были настолько погружены в работу, что попросили нас не мешать. Мы люди лояльные, поэтому оставили их в покое. Поговорим со зрителями фестиваля. Будет интересно. Меня зовут Владка, Тебя зовут? И тебя как зовут? Наташа. А, меня зовут Эмиль. Вы как сами принимаете участие? Да, да, я принимаю участие, но я не первокурсник. А ты а какой институт? ФМК. ФМК. ФМК. И ты тоже участвуешь? Участвую. Ах, ты первокурсница. Да. А что ты делаешь? Я играю в теми В стеме кого? Главную роль не боюсь. Нет, я играю в девушку с молотком. Девушка с молотком? То есть очень грозная? Да. Стоит ли тебя опасаться? Да. А тебя? Нет, я безобидный в отличие от нее. Прозвонил колокольчик, и мы с моим оператором Булатом сейчас здесь. Открывает программу Институт экологии и природа пользования со своей интересной задумкой. Она называется Поволжский экспресс. Сядем на поезд и промчимся по концертным номерам экологов. Концертная программа Института экологии и природопользования подошла к концу. В целом получилось на уровне. Но все-таки очень жаль, что мы не увидели номер в духе «Завтрак гусениц». Мы ждали его весь концерт, но поняли, что его не будет. Наша реакция была примерно такой. А теперь пообщаемся с экспертами фестиваля «День первокурсника» и «Студенческая весна». Думаю, они расскажут много полезного. Смотрим! Сегодня всего лишь второй день концертных программ. Каждый институт, он достаточно уникален, вот, и сложно как-то их сравнивать. Я говорю, ни лучше, ни хуже, они все разные и другие. Институт экологии мне очень понравился. Я считаю, что их программа удалась на твердую пятерку, еще на предпросмотрах. Их концепция понравилась, понравились номера. В принципе, я считаю, что ребята очень круто подготовились. Пару номеров я себе записал. Так, с режиссерами мы закончили. Перейдем ко второй части концерта. Сейчас на своих экранах вы можете увидеть творческие номера неоднократных обладателей гран-при фестиваля, Института филологии и межкультурных коммуникаций. Перечислим, за что они получат гран-при и на этот раз. За годный косплей дуэта Ани Лорак и Тимура Родригеса. Но ну, согласитесь, годно же сравним две картинки сразу. Лечению, моя. Также Гран-при будет это самый смешной КВН. Карты и кредиты. Бесполезно что-то говорить нам. Мы закрыты. Ну естественно, за массовый финальный номер. Так как это делают они, не делает никто. Концерт нас определенно порадовал. Желаем и ФМК, и дальнейших побед. Не будем отвлекаться. У нас есть и собственный эксперт фестиваля. Послушаем его. Дима, вот этот человек опоздал, он пришел на концерт филологов. Ну, все равно расскажи, как тебе оправдались твои ожидания? Что можешь вообще? Да, я посмотрел только ФМК и, знаешь, от ФМК всегда ждут уровня высокого. И в принципе они себя оправдали, были достаточно неплохие номера, до что говорить были отличные номера. Особенно танцоры очень понравились Индиго. довольно известный коллектив в нашем институте, и они действительно показали уровень. Это было отлично. Друзья, вот и подошел к концу наш второй день фестиваля. Выступали Институт филологии и межкультурной коммуникации Милева Толстого и Институт экологии и природопользования. Настолько хорошо, что в душе у меня встало солнце. Но на декорациях по-прежнему пасмурно. Ребята, это все ненадолго. И ведь мы встретимся с вами 6 октября. Вам понравилось? Да, очень. И нам понравилось. До новых встреч!